профсоюзов в наши дни рабочие выламывают и распиливают практически новые бордюры а после сваливают их в кучи подобное происходит практически в каждом районе красноярска это заметили сами горожане у нас в каком районе железнодорожных живу в принципе там были нормальные бордюрины я не знаю особо особо таких изменений нет но как бы только вот доставляет неудобства Вроде были бордюры до этого вполне неплохого качества так второй год уже меняют но ну, наверное нужно раз меняют ну, местами они правда страшные, местами можно было бы и не трогать. А если все-таки тронули и выломали бордюры, то использовать их больше нельзя. Но так происходит только с обычным ограждением. Выкорчивали бордюры и на Красной площади, только здесь они старинные и гранитные. Однако рабочие в мэрии уверяют, здесь они по-прежнему и останутся. Их только приводят в соответствие, чтобы позже начать ремонтировать дорожное полотно. И везде, где меняют бордюры, позже будут ремонтировать дорогу, говорят администрации. А в управлении дорог и благоустройства решают, какие бордюры нужно заменить а какие нет. То есть проводят так называемую дефектовку. После составляется смета для подрядчика, а он, по словам экспертов, не всегда выполняет работы рационально. УДИП и департамент городского хозяйства географически не отмечает, где этот камень. Заходит подрядчик, сплошняком меняет, укладывает, потом говорит, а бордюрного камня не хватило, потому что в смете его не было. То есть таким образом получается, что подрядчик не провел ровно ту же самую дефектовку. Однако в департаменте городского хозяйства уверены, такого быть не может. Якобы подрядчики меняют только старые бордюры. Новые бордюрные камни никто не меняет, и те бордюрные камни, которые соответствуют требованиям безопасности и внешне выглядят достойно, их оставляют. Видимо, целые на прошлогодние бордюры не устроили чиновников, и на бюджетные средства их решили обновить. Напомню, в этом году на ремонт 53 объектов потратят больше полутора миллиардов рублей. Маргарита Дюбанова, Сергей Малафеев, Николай новости ТВК.